Всем привет! На связи Антон Дрома, как Академия предпринимательства. И сегодня мы поговорим о такой теме, как социальные сети для риэлтора и для агентств недвижимости. А точнее, я хочу уберечь вас, вас от нескольких ошибок, которые совершают многие. А, надеюсь, вам это будет полезно. А, вам сразу задам такой вопрос, сами себе ответьте. А, для чего все так хотят иметь социальные сети, вести социальные сети? Ко мне очень часто обращаются. Ну, ребята, студенты, либо наши участники вебинаров с просьбой рассказать больше о дать какие-то фишечки, дать какие-то инструменты по ведению социальных сетей. Но мы этого преднамеренно не делаем. Объясню почему. Смотрите, на текущий момент привожу, в пример конкретную компанию Союз точка Геленджика. У нее подписчиков в Инстаграме сейчас чуть меньше 30 тысяч, подписчиков на Ютубе около 5, там 5 с лишним тысяч есть. Но при таких объемах, причем это делалось в течение двух лет, это органический трафик, то есть это живые люди, это не накрутки, это настоящие живые люди, это очень долго собиралось. На текущий момент суммарно YouTube плюс Instagram, хотя сейчас по сути это одни из самых таких актуальных инструментов для продвижения, в принципе не только для риэлторов, да, не дает желаемый объем заявок, не дает столько же заявок, сколько любой другой канал трафика, например, мы возьмем там контекстную рекламу или таргетированную рекламу, да, не дает. Но при этом целыми днями этими двумя каналами занимается отдельно взятый специалист. То есть целый месяц, там, 22 или сколько на рабочих дней в году он только и делает, что снимает видео, монтирует видео, пишет публикации, делает фотографии, размещает, оптимизирует публикации. Это большая работа. Сразу возникает вопрос: да, что он такое говоришь? Ты говоришь, что это нецелесообразно, и при этом говоришь, что вы этим занимаетесь. Объясняю, почему мы этим занимаемся и почему это важно. Смотрите, вот. Что лучше, отвертка или зубило? Очень простой вопрос. Но на самом деле на него тяжело ответить, смотря для какой цели. да? Если вам нужно открутить шуруп, то отвертка подойдет больше. Если вам нужно отколоть кусочек, там чего-нибудь, или что-нибудь пробоину сделать, для этого подойдет лучше зубило. Вот здесь такая же история с социальными сетями. Не все понимают, на что они работают. Не все понимают, какую цель они преследуют. И когда ко мне приходят студенты, у которых нет на текущий момент обращений, клиентов, да, их нет в изобилии, нет желаемого количестве, и говорят, научи меня вести социальные сети. Я сразу говорю, нет, это не то, что тебе сейчас нужно. Очень просто, почему мы это делаем? Смотрите, всегда показываю такой пример. Здесь отчет в системе аналитики Google Analytics. Есть отчет называется на канале последовательности. Он показывает, какие пути проходит ваш потенциальный клиент там на ваших ресурсах, сайтах, социальных сетях, прежде чем оставляет заявку. То есть обычно мы назначаем конверсию ну в обывательском виде, мы назначаем конверсию последнему каналу трафика. То есть с чего последний раз перешел, оставил заявку, вот этот канал молодец. Если смотреть более глубже, мы можем увидеть, что существуют целые цепочки каналов трафика, приводящие к заявкам. И там, там в отчете все видно, но ну, если у вас есть такая аналитика, если у вас все правильно настроено, подключено на сайте. Я рассказываю на нашем опыте, как, как я это увидел и почему я следую таким, э, ну, почему я вам рекомендую действовать так же. Вторая цепочка из трех касаний, допустим, здесь заявка. Третья цепочка. То есть здесь у нас могло быть первое касание, платная реклама. Второе касание ⁇ органический поезд. Допустим, из поиска перешел на да, органический поезд. Третье ⁇ социальные сети. Четвертое ⁇ e-mail. Потом заявка. Здесь могут быть социальные сети. Почему нет? Первое касание может быть через социальные сети. Потом email, потом платная реклама, потом заявка. Здесь могут быть опять, допустим, поисковая реклама, ну, органический трафик, да, органическое продвижение, платная реклама e-mail, социальные сети заявка. Таких цепочек очень много на самом деле. И это цепочки, которые ну, просто статистически собираются. И я увидел, что практически в каждой цепочке у нас э, какой-то вклад на социальные сети делают. То есть люди все на итоге переходят через сайт, через так э, называемый лендинг, посадочные страницы, куда мы их приземляем через платную рекламу. Но до этого он мог быть где угодно, и письма получать, в социальных сетях быть. Но почему-то в социальных сетях они так активно не обращаются, точнее я знаю почему. Я вам подскажу почему. Потому что социальные сети технически не заточены под то, чтобы люди там оставляли заявки. Там нет правильных призывов к действию, там нет правильных кнопок, нет правильного нужного оформления, которое ведет к тому, чтобы человек оставил заявку. А на сайте это есть. Вы сайт, если делаете правильно, в правильной структуре, у вас есть, опять же, правильные заголовки, правильные формы захвата контактов, правильные призывы к действию, правильный лид-магнит, так называемый. То есть с точки зрения конверсионности, то есть конверсия, да, сколько людей зашло, сколько людей оставило заявку, социальная сеть гораздо хуже, чем сайт, чем лендинг, правильно выстроенный. Именно поэтому, когда мы говорим про платный трафик, мы, мы гоним его не на социальную сеть, мы гоним его на сайт. Это экономически целесообразный. Но еще раз, почему все-таки мы занимаемся ведением социальных сетей? Потому что они помогают этим людям лучше принимать решения. Люди, которые пришли после социальных сетей, через, после YouTube, после Инстаграма, они более теплые, они более прогретые, они, у них улажена часть возражений. И это очень хорошо. Но они не приходят из социальной сети. Поэтому если сейчас у вас недостаток клиентов, то есть их не так много, как хотелось бы, у вас не закрыт этот вопрос полностью, Социальные сети это не то, на что стоит тратить свое внимание. Это в долгую, во-первых. Важно понимать, что запустив социальную сеть, вы не получите, допустим, 30 или 50 заявок каждый месяц вот уже в первом месяце. Это большая работа, которую нужно регулярно проделать. В нашем случае этим вообще занимается отдельный человек. Даже если вы сам, ну, представьте, у вас должен быть контент-план. У вас каждый день должно выходить по несколько публикаций, если мы говорим про Инстаграм, если мы говорим про видео на Ютубе, минимум одно видео в неделю у вас должно выходить. Это большая работа, это этим нужно заниматься. Другое дело, когда у вас есть сайт, на него настроены рекламные кампании, и заявки туда идут автоматически. Практически без вашего участия. Этим не нужно заниматься каждый день. Это же круто. То есть первое, что мы делаем, мы сначала работаем над количеством, то есть пускаем заявки на сайт, а потом улучшаем их качество, утепляем их через социальные сети. Почему еще социальные сети так важны? Потому что... Э Смотрите, вот всегда спрашиваю: есть два человека, абсолютно одинаковый товар, неважно, недвижимость, картошку вы покупаете, что бы там ни было. Два продавца. У них все одинаково. У них одинаковый товар. У них одинаковая цена. Они одинаково хорошо выглядят, они одинаково хорошо общаются. Вот все одинаково, разница только одна. Первого увидите впервые, второго вы уже ранее замечали, видели там в социальных сетях, видели. На баннере, видели в YouTube, видели еще где-нибудь, видели, публикацию о нем. То есть были касания с ним. Все остальное одинаково. У кого купите? Скорее всего, у того, кого вы уже видели. К нему больше доверия. Причем это работает психологически. Не факт, что в этом есть логика. Да? Не факт, что он надежный. Не факт, что он честнее. Вообще не факт. Но работает психология так. Этого я знаю, у этого я куплю. Этого вижу впервые. Поэтому ну при прочих равных условиях я сделал выбор сюда. И вот именно для этого очень хорошо работают социальные сети, для прогрева вашей аудитории. Но это такой процесс длительный. Если вам сейчас недостаточно заявок, это не то, на что нужно направить свое внимание. Наше решение простое. Правильный сайт плюс трафик или реклама. На него. И когда вы уже обеспечили себя заявками, вы можете работать на прогрев. Вы можете... Либо это делать сами, либо лучше, конечно, поручиться к по кому-нибудь другому, потому что очень много времени занимает. Если вы риэлтор частный, да, или небольшой агентственный недвижимости, ну, руководителю заниматься, тем не комильфо. Если вы частный риэлтор, тоже это очень много времени занимает, вы за это время лучше продадите еще одну квартиру, чем будете очередные фотографии делать или оптимизировать свои публикации в социальных сетях. Поэтому наша позиция такая, если сейчас вы не закрыли вопрос с заявками, даже не смотрите на социальные сети. Это хороший инструмент. Но не для того, чтобы быстро получить заявки и обращения клиентов на покупку недвижимости. Это очень долгосрочная перспектива. И к тому же клиентов она все равно не дает. Она помогает клиентам находить вас и в других каналах, и утеплять их. Но обращения через социальные сети не так много, как, допустим, через сайты трафик. И это вы делаете за, там, от одной недели до месяца, от одной недели до одного месяца можно реализовать. Чтобы социальная сеть вышла наоборот и давала хотя бы какой-то интересный объем заявок, вам придется потратить недалеко не один месяц. Поэтому совет такой. Совет вам дал, чтобы вы избежали вот этой вот ошибки, когда повально все бегут делать себе аккаунт в социальных сетях, потом сидят через месяц удивляются, почему у них нет заявок. Ну, понятно почему. Потому что в нее тоже нужно очень много усилий и ресурсов вложить. Вот это решение гораздо проще. И я рекомендую начинать с него и потом уже подключать социальные сети. И это будет самый оптимальный подход. Надеюсь, было полезно. Надеюсь, вы не наделаете такие же ошибок, которые раньше наделали мы. Удачи и всего хорошего.